Здрасте, а кто я, а где я, почему я тут? Непонятно. Что, что, что вы там говорите? Не слышу. Кого? Кофе, ОВЕ, давай кофе. Чё? А, тихо. Да? First out the configuration you pass it on the EKR. My name Constantin. Привет, Константин. Костя, помедленнее, не успеваю, ё моё. Её точно надо нажимать. Ладно. Я еще живой, значит ничего пока что плохого не случилось. Пауки полезли. Ну пускайте полезут. Это вроде как тоже игра хоррор. Константин, можете заткнуться? Спасибо. Да. Кофе принесли? Короткий хоррор. Ну не знаю, посмотрим. У. Зачем? Ага, ага, тихо. Тихо, бери. Поднимай, поднимай наверх. Что мы там схватили? Что мы там схватили? Я не знаю. Это какая-то капсула. Это что, ядерный реактор? Это не похоже на ядерный реактор. Ну ладно. Хорошо, вроде попадаем. Ни хера не попадаем. Да, я, конечно, точный. Но все-таки в дырочки попадать, это вам не на диване сидеть. А так оно сквозь это проходит. Все, понял. Well done, да. Константин, я справился с этим. Will remember Да, я буду очень осторожным. Work over миллион чего-то там. Кого-то там миллион. Хорошо. Видимо, это моя зарплата обсуждалась. Миллион, миллион. Я достаю какие-то бутылочки. Ой, тихо. Фух. Ха-ха-ха. Вот это было неожиданно. Какие-то бутылочки. Ой. Ой-ой-ой. Константин, проблемки. Окей, окей. А, да? А. А, я понял, Константин. Ты смотри, какой Константин, короче, хороший. Он на меня не орет, ничего говорит. Слышь, это не твоя вина. Ты давай иди подними эту фигню. Ну, собственно, пошли, наверное. Ну, я, собственно, ее уронил. Так, что пошли и заберем. Там, правда, пауки какие-то бродят. Ну, ладно, я пауков вроде как не боюсь. Что там? И там темно. Константин, вы, если что, прикроете меня, да? Ай-яй-яй, Константин. Паук бежит. Константин, вы кофе мне принесли? Я хочу. Я требую кофе. Пустая чашка стоит. Я кофе хочу. Что дальше? Гуджоп, oh, хороший мужик этот Кон Константин. Батю, for... чего? Ой-ой-ой. Костя, Костя, эй, Костя, тут какая-то фигня творится. Костя, Костя, эй, Костя. Это все, да? А, ну типа, да. Ночь первая. Это у нас тоже хоррор, уже второй хоррор за этот выпуск, представляешь? Ну, просто Константин был немножко мал, мал да удал, хорошая игра, хорошая идея. Но очень-очень коротко. Чего так коротко, я не понимаю. Константин, Константин. Вот Костя, Костя. Нормальный мужик. Оки, доки, ладно, давай выключать свет. Зачем? Ну, все-таки спать идем. Как зачем? Чтобы свет горел и прогорало электричество, счетчик крутит. Ага. Все, ложимся спать. То есть я сплю, сплю. Опа, проснулся. Все нормально, сплю опять дальше. Ладно, ладно, это, наверное, у нас бабайки какие-то будут. И надо спать по чуть-чуть. Прихожу после работы и выключаю везде свет. Ну, правильно, как бы. Стоп, а что я все остальное время делаю? Неужели я поха... Эй! Не понял. Они включат ночью свет. А я буду спать. И электричество намотает мне километры. Километры денег намотают мне. Это, понимаешь? Окей, ночь третья С Самбиенс пошел Пиксельная игра набирает оборотов Ну спим-то максимум Окей. А, Тихо, кто там не спит? Комар по-любому. Я очень не хочу выключать свет, это неуютно, знаешь, это как примерно то же самое, когда в холодную погоду ты спишь без одеяла. Это же не то, чтобы даже тебе неудобно или что-нибудь непривычно. это просто холодно. Я сказал тебе не урчать, а ты урчишь. Все, я спать пошел. Э? Никто? Все нормально? Все нормально. Спим дальше. Тихо, я сказал, кто там комар или что летает. Я сказал тихо. Увидимся завтра, моз... пока. Left click take picture. А это я понял. Я ходил 4 ночи подряд, выключал свет. А вы теперь пришли и выключили везде свет. Да. Left click take А зачем? Я спать хочу ложиться. Зачем мне делать фото? А, а, смерть! Я понял, спать хочу. Спать хочу. Смерть, спать хочу. Я пришел домой с фотоаппаратом, да? Домой пришел с фотоаппаратом. Ну бывает такое. И у тебя было по-любому, по-любому приходил ночью с фотоаппаратом в руках домой в темный дом. Идешь к кровати спать ложится. а внезапно ты не можешь ложиться спать. Вот это внезапно, короче, да Монстры, алло прием. вы будете фоткаться или нет? Хорошо, давай фоткать каждый Сантиметр этой игры Высокополигональной игры Давай, было дверь. Ой, кого? Висите кого? Визитика какого-то сфоткал Ну ладно Ой, вы такие, конечно, стесняшки Я прямо хереваю. Давайте фоткаться Ой, вы такие, конечно Мне за вами охотиться Надо тут ходить Это же для вашего блага Вы потом вырастете, Я вам фотку покажу Помнишь, типа, этот вечер? Он такой, Да, бля, помню А я не хотел тогда фоткаться А ты меня сфоткал Спасибо, братан Ну ты, конечно, кореш Этим заня... Не... Я его нашел. Пацаны, а что вы с моими лампами-то сделали? Я пришел домой, да? Выключал свет. Четыре ночи подряд. Четыре. Четыре, да? Четыре. Они в пятую ночь выключили не просто так. Они меняли мне мои лампочки. Да. Вот это, блин, пацаны. Какие вы хорошие пацаны. Спасибо вам. Вы поменяли мне лампочки. Правда, без моего спроса, как бы? Вообще такой цвет не особо хорош для глаза, мне кажется. Опа. Привет. Ты кто? Я вижу, что ты высокий. Это ты мне лампочки, гад, поменял? Ну, надо же было как-то спрашивать, что ли. Что ты стоишь? Что ты стоишь? Отвернулся и стоит. Видимо, обиделся. Ну, конечно, обиделся. Ну, так, а, как бы лампочки тоже мне взял, поменял на красный свет. Зачем? Зачем ты это сделал? Ага, он ближе встает. А, я понял. Так, ты, ты наказан. Ты не смеешь двигаться. Ты поменял мои лампочки, из белого, хорошего, приятного цвета в красный, кроваво-красный цвет. Давай спать, окей. Все, я заснул. Скример. Сейчас скример по-любому. Они свет включили или что? Он душит меня. Душит. Паскуда. Первая игра мне по понравилась больше. Больше понравилась, потому что там был Кас Константин. Понимаешь, я там налажал, он на меня не кричал ничего. Он просто сказал, ну это не твоя вина. Бывает, ну иди подними. Я и пошел поднять. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Чет то страшное. Давай. Удачи.